Ракуать, пару, ракуать, ух ты, Лысый, тащит, блядь. Хорош голова, блядь. Сам забивай, Макс, начинай. Садитесь. Что? Как да. лысый рулит, блядь. Продолжение Ладно, поменяй, поменяйте, Сейчас мяч, Иван, скин, блядь, в шортиков таких, как и летом, помнишь <связь> Что ты делаешь, блядь? Давай пойдем. Давай, давай бровь, держи. Что? Назад. 是 yeah.